Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем краять такой замечательный мини-режим, который называется Murder Mystery. Ну что, ребята, поехали! Эй! <связать> Остается 10 секунд до начала раунда, и за эти 10 секунд вы можете поставить лайк, подписаться на мой канал, в принципе, скинуть этот видеоролик своим друзьям, и э, также первый раунд у нас будет на карте а, Towerfall. Так, нам нужно найти 10 слитков, мы с вами мирные, вот, и нам нужно будет найти с вами 10 слитков, чтобы... Порешать, так скажем, а маньяка, который убивает мирных жителей, таких же наивных, как мы. Так, раз золото, два золота, три золота, четыре золота. Уже кого-то убил? Вот the А чё так по КД? Это вообще Где? Здесь не у нас Нет, это вроде бы не у нас Это чудеваха из аниме? Нет, это не она Фух, Я аж испугался Так, это мой слиточек Ой, там подарок. Подарок надо взять. За подарки там, короче, какие-то бонусы дают. Я уже не помню, что за бонусы, но они прикольные. А, 60 монет дают. Pink hair. Chiril. Нет, это не здесь. Игрок подобрал лук. Но она вроде бы не убийца. Ну блин, ну страшно, страшно, слушайте. Очко так поджалось. Что-то давно никого не убивает. Семь человек. Лук сброшен. Господи, блин. Она иногда так пугает. Ну как? А, все, она нормальная. Вот а, вот убийца, вот. Кажется, я сейчас Так, еще одна стрелочка. Смотрите, как кажется, ее хлопнули. Вот мы трое мирных. И... Тот человек, который придет, соответственно, будет мертром. Просто вообще это, не знаю. Ватсон, это прям вообще супер. Вот ведь, сука, а. Я так знал то, что это она. Так вот ведь сучка, сучара. Ау, блин! Валим отсюда! Где лук, где лук, где лук, где лук? Он где-то здесь, он где-то здесь, он где-то здесь. Я побежал не в ту сторону. Я пойду сброшусь. Опа! Маньяк уничтожен! Лол! Он сдох! Маньяк! Да! Да, Е, yeah. а я при этом даже ничего не делал. Кажется, он промахнулся. Но, но факт того, что я его сбросил, это так, чисто теоретически. А, вот, я как бы его сбросил, поэтому я герой, я победил, все отлично, все супер. Да, ну что, что я там промахнулся два раза в этого маньяка, но все равно как бы. Это очень даже хорошо, то что мы его победили. Так, я опять мирный, ребят, прошу прощения за то, что я тараторю. Возможно, вам, ну, из-за того, что я очень все быстро э -э, говорю, вам возможно все непонятно, но просто у меня сегодня хорошее настроение, поэтому я тараторю ужасно. Извините. Уже по КД убивать людей, фиг знает, кто этот маньяк. Он где-то в центре. Уже не в центре. Потому что меня убили. Это чел с синей башкой. Или... Стоять. Они сообщники! Они тиммеры! Потому что, ну вот смотрите, она подобрала лук, но он его он он ее не убил, значит они тимеры. И где она сейчас? Она какая-то залаганная? Она читер? Она читер? Я не могу смотреть на это, так нечестно. Так, ребята, у нас тут уже финальный третий раунд на карте Голливуд. В принципе, я думаю, то, что три раунда вполне достаточно для хорошего выпуска. С учетом того, что, блин, мы снова мирные, это ужасно. Но, но, надо поставить лайк, чтобы в следующий раз я смог Э, стать детективом и затащить Но знаете первый раунд я затащил чисто теоретически потому что кажется этот человек пошел за мной по паркуру вот и кажется он не умеет это делать ой поехали так на мне нужно золото мне нужно найти какого-нибудь нейтрального человека с которым можно будет бегать который не маньяк Блин, я, кажется, знаю, кто уже маньяк. Потому что, в принципе, можно проследить за одним человечком. Он мне не нравится. Он мне ни капли не нравится. Потому что вот этот вот чел с башкой, он всегда подозрительный. Аж страшно-то как стало. Фух. А! Что? Что это было? Это был мой слиток. Там слиток. Все, слиток взяли и пошли так у меня уже 6 слитков и у меня пока нет никаких подозрений это чувак в зеленом чувак в зеленом мёрдор и такой еще беспалевный бежит